Всем привет, с вами в пятой, и сегодня я продолжаю играть на Вайн да, и в принципе окей, да. Как бы, ребята, спустя, наверное, уже аж пять дней я.. Снимаю ролик, да, но по крайней мере сейчас я зашел на YouTube, я вижу то, что уже 4 дня не записывал, но э, на самом деле, наверное, когда выйдет этот ролик, уже пойдет 5 дней, да. В принципе, окей, okay, ребят, вышло новых 4 карты на дуэлях и вышло. Э, я так понял, по 10 новых карт на SkyWars, да, вот, тут по 10 карт, тут 10 карт, также в Бедварсе тут по 10 карт, <с> <não> может быть, по-моему, нет, по-моему, по 5, вот, я, наверное, ошибся, но, в принципе, ребята, окей, в принципе, ребята, p погнали, так, в принципе, окей, okay. я, как бы, нажимаю классик, я еще не видел эти карты, я еще не заходил в классик, Офигеть, блин, это капец. Так, я, наверное, выключу анимацию. Вот почему мне, наверно подвисает. Я просто не хочу, чтобы у меня ролик лагал. И вообще эта как-то что-то подлагивает. что ты так далеко. А, я забыл то, что это версия 1.8. Здесь надо фигачить всех нафиг. Да, и у меня очень почему-то лагает. Я не знаю, почему у меня очень сильно фризит. Физы, ну, макросы, естественно, да? Хотя сам еле-еле его убил, но в принципе окей. Э -э -э Хорошо, у меня вот, видите, рейтинговая говорят, до 200 смогут дойти, да? Э -э Хорошо, блин, карта мне понравилась, но почему-то мне лагает. Как видите, у меня 150 FPS, это очень мало. Опять эта карта. Э -э давайте я уберу показ FPS. Я даже не знаю реально, почему лагает. Я надеюсь, то, что дальше лагать не будет, да? Или постепенно перестанет также еще здесь добавили мод, э, который показывает эффекты, да. Это достаточно неплохо. Э, возможно, еще, кстати, кистройки добавят, да? Вот на показ КПС всякие, да. Э, так, давайте мы его попробуем бить. Это у нас у ХК. И он меня убивает. Нет, у меня не убивает, окей. Нет, у меня все-таки убивает. Давайте где уже какую-то новую карту, да. Сегодня у нас такой обзор. На четыре новых карты, да? Ну, я попадается одна и та же карта. Я надеюсь, это не баг Ваймборда. Э, нет, слава богу, нет. Э, в принципе, хорошо, да. Я сразу же так делаю. Э, да, и Ваймборд... Кстати, Ваймборд, он сказал то, что... Ну, написали они то, что... У них какое-то обновление. Вот такого огня, по-моему, раньше не было. У меня какой-то инсурс-пак стоит. По-моему, они тут что-то мутили, да. О, в принципе окей да поэтому может быть и подлагивает сейчас я не знаю блин на самом деле мне только начали надоедать новые карты вот первые карты да но я подумал, что их добавлять не будут, и вот они и шили, да. Вот и, и, и, и, по, по почаще было такие жесткие обновления, типа вот 1.8. Я не понимаю, почему очень много людей пишут, что это говно по ВПД. Да, на самом деле, вы просто на хайпикселе не играли. Так, все я, я умер, окей. Я, если честно, я в Minecraft не, не играл, вот это третий день, ну, значит, два дня не играл, да. Поэтому я сейчас очень плохо играю. Давайте нажму случайно, не знаю, как получится. И я сейчас подумал, точнее, я сейчас надеялся, что не будет, ну, не будет набор зелья, но это набор зелья, как бы окей, мне не повезло. Я, я реально думал то, что только бы не это попалось, и оно попалось, да. Хорошо. Я что-то такие башни еще не залезал. Это будет долго где чувак? я что то чувака потеял я в принципе когда его наверное найду тогда я найду, я не знаю короче он написал, а я тут а я не вижу я просто слишком слепой да а, блин, где тут чувак? вот я, я его не вижу вот наверное уже все его заметили я, я, я туплю, да просто туплея его найти не могу почему боже мой сейчас ролик из-за него будет наверное, сто лет а ну я понял в принципе, где он может быть он наверное где-то тут да сколько сквозь блин я уже полторы минуты с ним вожусь дайте мне нормально что-нибудь сделать чувак просто вот, вот, реально Ух ты! Ни... Нифига себе! Блин, это сквозь как-то на читы похоже, если честно. Даже стремновато Так, на! Естественно, они попадают что вот так. О! Какой же ты гад! Какой же ты плохой! Боже. у меня понял то, что... Это было весело да я на самом деле реально я я сейчас несу какую-то дичь мне кажется если это не так да давайте опять случайно нажму ухо к богу. так это у нас кетит как-то да это у нас уже на скайваз больше похоже да ну, ну как-то прикольно на больше найти есть и тут наконец-то можно как-то вот, что-то делать вот такие мосты строить и также. Так, я не буду строиться таким вот образом. Ну, таким. Вот так вот. вот так вот я строиться не буду, потому что у меня фризит в этот момент. Ребят, спасибо, что вы умираете, потому что я хочу все четыре карты показать. А уже три показал, как бы, окей. Я очень этому рад. Окей. Так. Вот у нас такая обычненькая карта. Я на самом деле... Не знаю, я как-то в роликах какой-то немножко странный, да? Я как бы не знаю... Ааа, нет, нет, нет! Ааа, я, я... Вы понимаете, я не судич. Я... Я вот, вы знаете, я вот три дня... Ну, это получается уже три дня назад... Я пытался записать ролик полтора часа! Два дня назад какие-то... Я пытался его записать, я... Так, вот у него может быть какой-то автокликер, потому что удары здесь не так быстро идут, это же типа хайпиксель, пвп хайпиксель. Да ты за... Ну ясно. Да, да ч мне не везет сегодня, а? Я думал, что я сейчас зайду в игру я буду богом, потому что обычно так и происходит. Короче, ребят, я думаю, на этом можно закончить, потому что ролик я не снимал давно, а для меня 10 минут проходит за 2 секунды, поэтому я думаю, на этом можно попрощаться. Я думаю, сейчас я погибну, естественно, он очень честным образом меня убьет, и я, в принципе, на этом закончу, да. Всем, ребят, спасибо за просмотр, да. Подписывайтесь на канал, да, теперь ролики на Ваймводе будут выходить часто, но также будут выходить ролики, и не на Ваймводе. Следующий ролик, вот, хоть сейчас выпустят супер жесткое обновление, я выпущу не Ваймвод, а потом Ваймвод, если вдруг какой нибудь будет обновление. Все, всем спасибо, пока-пока. Вот, ребята, и четвёртая карта, я как бы обозреваю эти карты, поэтому решил заснять и четвертую карту. И вспомнил то, что у меня есть волшебный монтаж. Да, и я просто записываю два отдельных ролика и склеиваю их. И поэтому у меня может ролик быть больше десяти минут полсерденечко, короче, я эту карту минут 15 искал, точнее, я просто играл, я в надежде то, что она попадется. это какая-то была адская карта, тебе понятно, почему она мне не попадалась, и в принципе, ребята, давайте, я не знаю, набьём 4-5 лайка, да, и все, да, в принципе, я даже не знаю, наверное, следующий ролик будет опять по лаки-блокам, или... Э, сниму какой-нибудь скайвас на хайпикселе, а потом будет как раз и блоки в принципе, э, не знаю, как получится, вот теперь я точно уже заканчиваю видео, да, э, Все, в принципе, ребята, всем спасибо, пока-пока, ребята, и удачи, пока-пока.